Доверяйте заботу о своих вещах только лучшим. Присоединяйтесь к Faberlic и получите в подарок набор косметики для дома Faberlic Home из трех инновационных средств для ухода за одеждой. Концентрированный универсальный стиральный порошок для цветных тканей отстирает с профессиональной точностью, удалит загрязнение и сохранит яркость вещей. Он не содержит фосфатов и абсолютно безопасен для здоровья. А еще он концентрированный.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 А ультракондиционер для белья с арома капсулами «Розовый бархат» сделает вещи мягкими, подарив им нежный цветочный аромат с манящими нотами розового масла и соблазнительными оттенками цитруса и мускуса. Как получить набор в подарок? Выполняйте простые условия.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 Пересчете на валюты других стран это 599 гривен для Украины, 1575 сом для Кыргызстана, 7499 тенге для Казахстана, 4499 монат для Азербайджана, 2249 сомони для Таджикистана, 449 лей для Молдовы, 45 белорусских рублей или 26 евро 99 центов для жителей Европы. И третье условие: с 20 июля по 9 августа получите в Вместе с очередным заказом по новому каталогу набор для стирки в подарок. Но это еще не все.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 покупок.